Ребята, сегодня я вам покажу, как построить большую летающую тарелку Я уже строил летающую тарелку, но она была маленькая Это большая, она может перевозить сразу 4 игрока с одного места на другое не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Ладно, давайте сейчас построим это НЛО. Ставим блок дерева, выставляем настройки как у меня и ставим железные блоки. 1, 2, 3, 4, 5, ширину 3 и высоту тоже 3. Эта постройка будет без использования, масштабирования, потому что она стоит 5к голды, а у многих денег не хватает. Он постоянно говорит: а как без рулетки, как без этого? Поэтому вот сегодня будет без рулетки. Вот, кушаем такую гигантскую конфетку, у кого она есть. Так, убираем блок дерева, ставим блок пластика по центру. И от него надо поставить еще блок пластика 3-4 раз-два-три-четыре еще один добавляем что не хватило так и тут тоже самое делаем 12 12 12 12 готова и сохраняем и сами знаете почему так ставим блок дерева по центру а, как-то неправильно короче ставим блок железом Четыре штуки, как показано на видео. Ставим бок железа по центру и рядышком тоже. Теперь нужно поставить перевернутые стулья. Перевернутые, чтобы эти игроки, когда попадали сюда, они утопались в воде. Так, ставим 4 стульчика. Можем прям весь сервер собрать и утопить их одновременно. Ставим поршень, ставим настройки на 5. Тут нам сейчас надо будет разместить стекло внутри будет использоваться еще отвертка так но ну сначала надо было включить поршень извините так ставим раз два три 4. здесь ставим блок пластика застраиваем здесь стеком. два блока высоту еще добавляем Берем поршень, ставим, ставим настройку у него на 5 блоков подъем. Сохраняем. Включаем, убираем пластик. Ставим здесь деревянный забор перевернутый. Здесь ставим стекло. 2-3. И ставим тут снова блок пластика. Готово, сохраняем. Ставим тут блок пластика, еще два, еще два, сейчас мы будем строить следующую тарелку, я вам покажу, простой способ, один, два, три, один, два, три. Пойдем джетпак, ой блин, все, я в космос улетел. Эх, прощай земля, ой я лечу к земле, ура! А, нет, не ура. Я ж такой маленький, когда я врежу в эту землю, что тоже со мной будет. Вс. <laughs> Улетел я в бездну. Так, ладно, продолжаем строительство. Прыгаем наверх. Ставим здесь блок пластика. Где же у меня тут пластик? Ага, вот тут. Смотрите внимательно, где я его поставил. И ставим его в четырех местах. Готово? Ставим блок. Блоки пластика, еще 8 штук, как показано на видео. Ни разу в этом видео я не применил масштабирование. Так, убираем этот пластик. Теперь нужно разместить стекло. Какой-то игрок ко мне в команду просится, я нажму на нет. Потому что не подписчик. Так. Только мешать, наверное. Будет. Воду еще включит, еще что-нибудь включит вообще будет плохо очень. Устанавливаем кнопочку. Теперь надо поставить тут шарик. Ставим. Устанавливаем кресло. Теперь можем удалить этот шарик. Ставим здесь стекло. Еще два. Из этой кнопки как-то слоем стало. Раз, ага, все правильно, два. Делаем верхний ряд тоже. Вот так. Раз, два, три, четыре. Убираем лишнее, сохраняем. Надеюсь, у вас все получилось. Перекрашиваем. Саму летающую тарелку. Стеков зеленый. Готово. Наверное, возьму более темный цвет для корпуса. Готово. Перекрашиваем в зеленый. Видите, этот луч. Стульчики тоже. Охраняем. берем моторчики, ставим две штуки, перекрашиваем верхние железные блоки в черный, то есть в красный цвет, выделяем их, на компьютере можно выделять хорошую с помощью шифта, но сначала ст ставим столб из пластика и соединяем этот столб между НО и нижней платформой. Выделяем 4 блока железа, которые мы покрасим в красный цвет, ставим у них прозрачность 100%, и все. Выделяем остальную часть, кроме самого корпуса. Там включаем продаж на 100 и отключаем коллизию. Тоже продаж на 100. Сохраняем. Кушаем конфетку. Ну, можете использовать шпак. Выбираем верхнее стекло и у него надо будет отключить коллизию. У нижнего тоже. Который в луче. Теперь надо туда залезть. Можно это сделать с помощью портала, с помощью джитбака, с помощью конфет, вообще с помощью чего можно это сделать. Садимся. Можно включить на стульчики прозрачность. И наша НЛО готова. Можно летать на здоровье. Нажми на колокольчик, поставь лайк, поделись своим мнением в комментариях и подпишись на канал, если видео тебе понравилось. Всем до скорого, всем пока-пока.